Здравствуйте, друзья! С вами Надежда Соколова. И сегодня мы с вами выполняем комплекс упражнений для улучшения координации движения, для улучшения согласования наших внешних ощущений и внутренних. Длина упражнения на баланс. Те, которые помогут нам напрячься сильно и после этого расслабиться для того, чтобы сбросить стресс, сбросить напряжение и улучшить общее самочувствие. Вы готовы? Поехали! Мы ставим стопы параллельно, Плечи опускаем вниз, делаем вдох, тянемся вверх, выдох вниз. И еще раз также вверх вдох, вниз выдох. Последний раз также вверх вдох, вниз выдох. Выполняем под плечами. Как всегда, вначале небольшая разминка для того, чтобы подготовить наши суставы, плечи, колени, шею к работе. Последний раз также. Голова вниз, скручивание, вверх поднимаемся медленно. Вверху остаемся, делаем шаг чуть-чуть шире. Переход вправо-влево, приподнимая пятку, для того, чтобы размять наши стопы и колени. Продолжаем также. Не останавливаемся. Но и не ускоряемся. Обратите внимание на ваш корпус. Корпус чуть-чуть впереди, да? чтобы вы не чувствовали прогибов в Еще. Последний раз также останемся в центре. небольшой премьер. Вот теперь таз в работу включаем. Подкрутили таз, отвели назад. Подкрутили, отвели назад. Вот оно движение маленькое. Подтягиваем вниз живота. Последний раз также раскачаем таз. Вправо-влево. Движение небольшое. Последний раз. Поднимаемся вверх. Делаем вдох. Выдох. Уводим руки вверх, соединяем пятки, разводим носки. Уводим корпус вправо и держим его здесь. Подкрутите таз, не допускайте напряжения в пояснице. Вот оно, вот оно ваше движение. Вернулись в центр и разворот в другую сторону. Тянемся, тянемся, тянемся. Возвращаемся в центр и выполняем круг ручками. Угу. Делаем шаг шире, раскрываем колени, поднимаем пятки, руки уводим в сторону. И вот сейчас растянули себя в разные стороны. Держим. Дыхание не задерживаем, живот подобрать, таз подкрутить, низ живота. Чувствуем, плечи опущены, чувствуем вытяжение рук в разные стороны. Руки как струны натянуты. Концентрируемся на себе, на своих ощущениях. Вот сейчас мысленно пройдитесь по вашему телу и почувствуйте, что именно у вас больше всего напряжено. Держим положение. положим. Ага, теперь опускаем руки вниз, уходим и глубокий выпад в одну сторону. Чуть ниже садимся в другую сторону. И еще чуть ниже садимся. Раз, удержали положение. Поднимаемся чуть-чуть выше, не торопимся. Еще выше. И вверх. Оп! Сделали вдох. Выдох. И все выполним в другую сторону. Выпад. Садимся чуть глубже. И еще чуть-чуть глубже. Вернемся. Поднимаемся чуть-чуть выше. И еще выше. Вдох. Выдох. Собрали, стопы, сели, потянулись. Удержали положение. Дыхание не задержано. Уже чуть-чуть ниже еще. Вес на пятках. Животы подобрали. Пина прямая. Дышать не забываем. Слушаем себя, слушаем свои ощущения, расслабляемся, поднимаемся вверх, раскачиваемся.